всем привет на моем канале сегодня буду готовить десерт из сливы она немного зеленоватая сорвана с дерева но это даже лучше она не червивая кому интересно оставайтесь со мной для начала сливы нужно помыть отделяю сливы от косточки смотрю чтобы не было червяков Пробиваю блендером, пропускаю через сито, у меня осталось примерно 3 столовые ложки, этот жмых пойдет в компот, и понадобится 300 грамм, остальную часть я заморожу. В добавляю 150 грамм сахара. И ставлю на огонь уваривать на это у меня идет примерно 10 минут вот так масса загустела я ее переливаю в другую мисочку и даю полностью остыть оставляю при комнатной температуре охладиться а потом отправлю в холодильник масса охладилась вот такая она у меня желейная получилась отправляю в дежу миксера все то же самое можно приготовить с ручным миксером Ссылочку на приготовление оставлю под видео в описании. Добавляю сюда два белка крупных яиц. У меня маркировка ДВ. И взбиваю примерно 15-20 минут до устойчивой плотной пены. Для сиропа мне понадобится 350 грамм сахара, 160 грамм воды. И 12 грамм агар-агара. Это... Шо... Вот так у меня взбилась масса за 15 минут. Я ее потом соберу по краям. И как раз вот она взбилась, постоит, с ним ничего не случится. Я ставлю сироп на огонь. После закипания сиропа я его буду варить примерно 5 минут. До температуры 110 градусов, либо ориентироваться на тянущуюся нить. Вот так у меня уже загустел. Нужно постоянно помешивать, чтобы на дне агар-агар не оседал. И вот ниточки такие, когда стекают и остаются. Значит, сироп готов. Вкусно? Да. Я ж так нажму. Чего? Я ж так нажму. И теперь вливаю тонкой струйкой и постоянно взбиваю. Все, зефир готов. После добавления сиропа я взбивала буквально полторы минутки. Я буду использовать насадку 1М. Тебе помогал. Да, хорошо. Сейчас покажем, как отсаживается. Хорошо держит форму. На моем паще Мама, там надо много? Вот так. Даже не падает с лопатки. А почему? Хорошо взбили. Правильно сварили сироп. А, Мама, а почему ты туда много добавляешь? Очень сильно. Мне вот. надо наполнить мешок кондитерский. И вот этот. Потом мне, да, мам? Угу. Я буду отсаживать на силиконовый коврик. Можно на пергане. Да, у меня получилось 32 штуки и немного я оставила ребенку поиграть. Оставляю стабилизироваться при комнатной температуре примерно 6-8 часов. Прошло достаточно времени, зефир к рукам уже не липнет, стабилизировался. Посыпаю сахарной пудрой и собираю. Вот такой зефир получился у меня в итоге. Пружинистый, пористый, нигде ничего не распадается. Кому рецепт понравился, был полезен, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всего вам самого доброго, будьте здоровы! Пока-пока!